Всем привет, сегодня на связи Алексей. А сегодня мы быстренько за одну минуту будем забирать токены такой компании, как CryptRivia. Они себя позиционируют как игровые токены. Что на эти токены, как я понял, даже можно покупать лотерейные билеты. И вот они раздают 25 токенов. Так, что нужно сделать, сначала зайти на сайт, ссылочку оставлю в описании под видео Потом подписаться на них в Твиттере. Вот. Читаем Нажали Вводим email адрес Так, адрес эфира а, эфир кошелька, я его заранее скопировал, вот, нажимаю какой-то новый способ верификации, интересно, ну, пока грузится, да, пускай грузится, вот, заранее расскажу что делать с этими токенами опять их я допустим у меня браузер опера я сразу же добавляю сайт в закладки чтобы потом не забыть вот. понял что не потеряюсь все готово Сайт добавлен в закладки, и теперь у меня вот так вот здесь выглядит. Вот. будет здесь у меня вот так вот выглядит он. В итоге где-то через месяц я зайду, посмотрю, что там происходит. Начислили на мне монетки, как говорится, если не просит, пускай лежит Все. Тут все верифицировано. Нажимаем «Submit». что пишут великолепно вы заработали забрали наши токены хотите еще э -э -э, за приглашение друзей получите 10 токенов вот well, распространите вашу реферальную ссылку среди своих друзей и, и получите 10 токенов for за каждого друга кто, кто зарегистрируется вот сырая ссылочка, также можете ее зарегистрировать, скопировать, распространить, скинуть просто друзьям своим, пускай не подключается, вы получите 10 токенов, вы не получите 25 токенов, все заработают, все хорошо. Вот. Еще у них Telegram группа есть, Uh -huh. Все, на этом все, 25 токенов сохранено, пока просто они лежат. По э -э, позе я с увидел, что с ними нужно будет делать. Uh -huh. ну, на этом все, подписывайтесь на канал Крипто Бонус здесь значит, тут э, есть инструкция э, в закрепленной записи как что делать с этими данными ICO проектами этими бесплатными монетками вот. как правильно их собирать какие для этого нужны кошельки э, электронная почта какие аккаунты в соцсетях ну обычно бы, э, получение момент, монет происходит в течение 1-2 минут мы ну, вот только что вы сами видели вот, получили и забываем э, про них, может на две недели, может на месяц, вот. и в будущем эти монетки будут чего-то стоить, некоторые будут замены биткоина, я рекомендую всем подключаться, вот. спасибо большое за внимание, подписывайтесь, всем пока, до встречи.